Добрый день, коллеги. Сегодня мы рассмотрим клинический пример применения губчато кортикального блока логенного происхождения производства фермляопласт. В данной клинической ситуации мы будем увеличивать объем альвеолярного отростка по ширине для последующих имплантологических мероприятий. На биологической модели заранее подготовленный отслоен полнослойный полнослойный костичный лоскут откинут визуализируется зона дефекта по ширине ширина альвеолярного отростка составляет два с половиной миллиметра зона аугментации костный кортикальный блок аллогенного происхождения компании лиопласт Сейчас мы проведем создание перфорационных отверстий под костные винты для остеосинтеза. После того, как мы создали перфорационное отверстие для фиксации костного блока, мы его регидратируем несколько минут. В течение этого времени мы приступаем к декартилизации и подготовке принимающего ложа для костного блока. Я это буду делать без электрическим аппаратом, специальной назадкой для декартилизации. образом и сейчас мы создаем несколько перфорационных отверстий в зоне принимающего ложе для того чтобы обеспечить Выход своих собственных клеток залосту синтеза. Теперь мы собираем костные клетки, добавляем их в хвостозамещающий материал, которым мы будем прокладывать окружающие ткани блок. Если костных клеток недостаточно, вы можете провести процедуру забора аутокости который будет необходим, так как мы здесь увеличиваем по ширине более 3-4 мм альвеолярный гребень. Мы провели забор алтомаксом. Вот, посмотрите, это кость одним движением. Это очень удобный способ забора кости. И добавляем аутокosť к косту-замещающему материалу. Далее, принимающие ложе готовы, мы готовы приступить к фиксации губчато-картикального блока. Фиксация проводится винтами для остеосинтеза заранее приготовленные отверстия